Музыка Подрост, его сегодня примут в премию в цветущий гроз. Светило солнце душку веселя, четыре кольца в сумке веселя, елые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 Да это все, йой, йой, йой, йой, йой, йой, магическая, твоя мечта. что не дал добился... ему Мой сын уже давно подрос, Его уже не примут в В страну цветущий грёзд. Но ставьте брат, что в прельях идёт, Он отомстит, наступит свой чинёт, И заберет четыре Твой младший сын уже давно подрос, Его уже не примут при страну цветушки, ой ой ой ой ой, ой Твой младший сын уже давно подрос, его уже не примут при